Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор Speed of Tape и разберем его настройки. Данный индикатор отображает скорость ленты принтов и позволяет видеть области графика, на которых скорость и количество проходящих принтов в ленте увеличивались или уменьшались. Этот индикатор будет полезен тем трейдерам, которые хотят вовремя заметить повышенный интерес к определенным ценам участников торгов. Давайте добавим индикатор скорости ленты на график из раздела Order Flow. Мы видим, что индикатор добавился на график в нижнюю часть в виде диаграммы. По умолчанию расчет производится по количеству сделок. Также мы можем видеть выделенным желтым цветом отдельные столбики. Это столбики, которые превысили указанное в фильтре значение. Также хочу обратить ваше внимание, что данный индикатор по умолчанию раскрашивает свечи, которые попали в диапазон фильтра. Цвет заливки свечей соответствует цвету отфильтрованных столбиков в диаграмме. Серым цветом отмечена скользящая средняя, которая фильтрует экстремальные значения скорости. Если мы наведем мышь к верхней части столбиков, то сможем увидеть подсказку со значением скорости ленты. Давайте теперь рассмотрим настройки индикатора Speed of Tape. Разделены настройки на три раздела – Легенда, Фильтры и Цвета. В разделе Легенда мы можем отключить и включить отображение названия индикатора на графике. В разделе «Фильтры» производится настройка фильтров, а также выбирается тип расчета индикатора. Разберем настройки этого раздела по порядку. Автофильтр. Здесь можно отключить и включить автоматический расчет фильтрации. При включенной данной опции программа сама будет подстраивать фильтрацию, исходя из усредненных значений из текущего состояния рынка. Период автофильтра – это период усреднения для автоматического расчета. Работает эта опция только при включенном автофильтре. Тип расчетов. Здесь выбираются данные, по которым будет рассчитываться индикатор. Можно выбрать расчет по объему, по количеству сделок, по покупкам или продажам, а также по дельте. Далее следует фильтр времени. Здесь необходимо указать период времени, за который рассчитывается количество пройденных сделок для определения скорости принтов. Указывается данное значение в секундах. Фильтр трейдов – это минимально необходимое для выделения количества сделок, прошедших за период, указанный в параметре фильтр времени. Далее идут цветовые настройки индикатора. Первой представлена опция включения и отключения раскрашивания баров на графике. Далее выбирается основной цвет индикатора, то есть цвет скоростей, которые не превышают значение фильтра. Здесь выбирается цвет максимальных скоростей или цвет выделения баров, превышающих значение фильтра. Цвет скользящий средний – это цветовая настройка скользящей средний в индикаторе. И также здесь можно выбрать толщину линии скользящей средней. На этом все. Надеемся, что с данным индикатором вы легко сможете отфильтровать рыночные моменты с повышенной ликвидностью. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это. До встречи в следующих видео.